Приготовим окрошку на сметане. Нарезаем два больших огурца кубиками. Берем полукопченую или копченую колбасу примерно 400 грамм и также нарезаем кубиками. Отвариваем 8 яиц и нарезаем также. Отвариваем 4 среднего размера картошки и нарезаем кубиками. Также мы по желанию можно добавить редиску. Все продукты складываем в кастрюле и добавляем зелень. Я добавила укроп, а также можно добавить лук. Далее добавляем банку 20% сметаны. Заливаем кастрюлю негазированной водой. Все хорошо перемешиваем и добавляем соль по вкусу. Окрошку охлаждаем в холодильнике 30 минут. По желанию можно добавить лимонный сок. Всем приятного аппетита!